9 октября получается у нас сегодня. Скважина номер один. Сегодня одна скважина? Хотели пробурить в доме. В доме не получается пробурить. Сейчас покажу, почему. Бурим на улице и заводим в дом. Стандартная ситуация. Ну да, там, блин... Лунки. Сейчас попробовали выкопать лунки. Технологически не получается. Сейчас я ямку сниму, которую я там выкопал. Mm -hmm. Почему не получается? Так. Еще момент. Момент. Момент. Так. Вот она. Здесь насыпной грунт у нас получается. И очень... Очень большой слой, где-то больше полуметра. Разгрести не получается, все усыпается. Сыпется, сыпется. Строительный мусор, кирпичи. То есть без вариантов. Вода будет уходить 100%. До материнки дойти не получилось. Но ну, очень узко. Либо полы вскрывать, либо... Короче, приняли решение бурить вот на улице. Вот он Александр. А потом заведем. Ничего страшного. YouTube выкладываем а -а -а. фотографии, делаем метраж тут ориентировочно сколько у нас? 8, а, 8, надо 7, 8 глубина, глубина небольшая, но вот проблема с тем, что в дом не получится. В доме пробурить не получилось. Все, сейчас приступим. На половину кран Сделаю? Давай давай, давай давай давай как скажешь первая штанга мотор запуск ой камера э, давай Так, ну что у нас тут? Пока ничего интересного, глина с первой штанги, глина хорошо, водоупор, все держит, так, третья штанга, пошло помягче у нас, все песочек, наверное, зеркало, да, уже, до воды недалеко, вот, считай, третья штанга три штанги загнали это 450 вот уже за этим можно уже будет смотреть подходящие подходящие грунта чтобы обсадиться на фильтра у нас вот здесь а. еще 3, Ну три не три, посмотрим фильтра солнышко сегодня замечательно все 5 метров, 5 ага. метров. ворона с да? А что, глина пошла? может за ней ганд. Ну и с камнями, и с не, не, ну зеркало. А, 7.50. А, ну вот. Это да, уже. Мы... Это уже другое дело. а <звук> Зеркало просто какое, чтобы верхняя часть у нас была. Ну 4 метра там 3. Нет, близко зеркало Здесь Зеркало близко, вон, видите. вон. Здесь Речка. даже 2 метра может быть зеркало. Речка, да. Давай попробуем. Ну, вот. Самому... Ну, да, вон, вон, вон. Вот, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вода, та вода с этой соединиться будет... ну, так, все, решили мы обсаживаться. Александр замеряет трубу, отрезает, оставляет на завод в дом. Сейчас будем доставать штанги. И обсаживаться, прокачивать. Все по стандартной схеме. И будем заводить в дом. Копать. В том, что здесь мужчин нету, одни женщины. Вырубай. Некому это все делать. вырубаю. Оп! Сыпется. Делаем по-другому. Он понимает, что это за конечно, по-другому никак. По никак. По Деньги вот лежать просто так, ничего ну, не лежат. Конечно. Ну, отлично, даже больше. Вот, все, промываем чистой водой. Вот и все. Прокачиваем чистой водой. Сейчас подключим центральную воду. Тут, кстати, вода с речки, да, идет? У да. Центральная. Прокачиваем скважину компрессором. Пока еще не обваливается у нас ничего. Пока тут происходит бурление, значит, фильтр не зажат, вода не пойдет. Пока здесь бурлит, ну, мы то есть не видим, но слышим, что там бурление происходит. Это говорит о том, что фильтр еще не зажат водоносом, и поэтому вода не идет вот здесь вот. Ее не выкидывает. Как ток там зажмет, вода пойдет вот здесь вот. Блин, такой момент я прокрыл. Санек сейчас набрал 8 атмосфер, дунул. Здесь такие большие звуки пошли, ну, бурбулящие. И вот, и тут же схлопнулся песок, обжала, тут уже не бурлит, и вода начала выходить вон там. Что-то как-то она так не, не особо хорошо выходит. есть такие места. Девчонка 4 метра у нас 6,50 Столк воды маленький. По насос Пока насос не поставишь, да, вода не идет. То есть воды маленькие. Так, включаем насос. Сейчас посмотрим, как выкидывала. Ой, как... Как выкидывала мы видели. Слабо. Вообще не выкидывало. Сейчас посмотрим, что получилось. А то, может быть, придется достать трубу и идти дальше бурить. Но там уже вода будет хуже. Такой тоже бывает. Первый запуск. Смотрим, как труба сейчас начнет накинаться и вниз проседать. Значит, вода потихонечку поднимается. Пока без изменений. Все, пошла вниз труба. Не знаю, на видео видно, не видно. Сейчас закачает. Вопрос, какой напор будет. Вот что. У нас даже больше вода интересует. Вот, насос поменял звук. Нормально. Лишь бы сейчас подойдет, не и выкачал, не лишь нормально. бы, да. Нормально. нормально. Для дома будет самое то. Даже слегка сейчас начнет дергаться, лишь бы вода была хорошая. Лучше пускай так будет, чем... Светлеет водичка. Четко качает прям... Замечательно Дай фотографию сейчас сделаю Стой, стой, стой Ну все, полчаса работы, скважина готова Скважина получилась 6,50 На видео было видно, что насос На видео было видно, что компрессор воду не выкидывает На неглубоких скважинах Когда маленький столб воды вот, допустим 6,50 сама скважина И зеркало допустим в этой скважине 4 метра То столб воды 2,5 метра вот на таких скважинах компрессором, как правило, либо не выкидывает воду кислородным шлангем, либо очень слабо выкидывает. Можно запутаться. Напор замечательный. Воду попробовали, на вкус тоже замечательный. 6,5 метров. Напор просто изумительный. Воду не выхватывает. Рывками не работает. Как это бывает на таких скважинах неглубоких. Замечательно дует хозяйка да, она, скорее всего, не будет джут, а она будет, она будет замечательно должна... вот сейчас будем копать и заводить и это, это... обычно мы этим не занимаемся после на это нет времени но здесь без вариантов много детей внуков 13 внуков ну вот мужчин нету поэтому будем эту работу выполнять сейчас засмеем так все получится дома придется полы скрывать Фу. Вот как так. Так, мы набрали воды, вскипятили ее. Вот идет пар у нас. Вода наибелейшая, замечательная. Можно вливать. Да, можно, вливать. Да, можно вливать. А сейчас наберите еще раз. Да, ну вот он Но, есть, да, немножко есть. есть, да, есть, есть песочка. Песочка. А -а -а. Так, у нас новый водный по данной скважине В общем, песочек не выходит Мелкий песок намывает и намывает Было принято решение Немножко углубиться в это отверстие Сейчас Санек достанет трубу Вот она легко и вышла Вот он фильтр наш Зараза, ну полеватый песок прям да, пропускает Сейчас я покажу в ведре его ну-ка, фильтр покажи. Промыть. Сейчас. Ну, промоем. Вот он, фильтр. Вот вокруг, вот он, крупный песок. Вот он, вокруг. Вот он. Ну и мелкого тоже не выходит. Короче, 50 на 50 крупного с мелким. И он его не вымыт, так и будет намывать. А здесь клапан неком будет менять, запускать ее. Лучше пробурить глубже. Сейчас я песочек покажу. А, сейчас я сфоткаю сначала фильтр. Сейчас я покажу, какой песок. Если я не вылился с ведра. А, ну вот, видно. Да нормально так намывает его. То есть он не уменьшается. Где-то полчаса покачали. Все то же самое. Сейчас сделали 10 гидроударов. Включили-выключили. Его сильнее погнало. Сейчас покажу, какой он. Оп. Ну вот он, видно на солнышке Он прям совсем, вот, чуть ли вот не полеватый Хотя фракция прощупывается он Пропускает Но это очень мелкий, очень мелкий Очень мелкий песок Так, слегка Вглубили Первую лунку технологическую Здесь мы хотели заводить, под дом начали копать, но мы и будем здесь копать потом. И вот сейчас ее будем использовать как технологическую лунку. Мотор поставили и в это же отверстие, в которое бурили, сейчас углубимся. Фильтр помыли, пустили сквозь него воду. вот он уже чистенький лежит, красивенький, готов к выполнению своих функций, задач. Станция, кстати, подорожали. Тайфун с какой-то, 60-ка? Не вижу я, где. А, вон, 65. 65 литров в минуту. 1000 Вт. 9400 сейчас. Не самая высокая цена. Такие станции дороже. 6 метров углубились. А, Это как раз будет уровень, на котором пробурили сейчас. Эх, эх, эх. Эх, бочки, бочки, бочки. Так, это у нас будет. Это у нас будет 1,5. О, 10,5. Хорош. 10-50 будет. Опа! Пошел водонос у нас, штанга залетает, как и масло захрустело. Масло. Ну да, вот. Смотрим, как у нас песочек выходит. Опа! Во! Это уже дело. Такой песок, если будет со складной где-то, либо сетка намотана неправильно, либо где-то ее порвало. Такой уже песок сетка не пропустит. О! маленькие камешки. Вымыла. Или с боков. Прикольный. Откуда их намыло О, смотри. На Разбок откуда вымыл? Капушки камни везде, кирпичи какие-то, вот они. Скорее всего. Ну-ка иди сюда. Красота. Ох ты, уронил. Иди сюда. Но это явно не водонос, это какую-то сверху. Так, а насколько мы обсадились получается? На 150. 150. В общем, углубились. И обсадились и глубже. Водонос покрупнее. экран открывай. Сейчас я штанги сниму. Вот они, 6 штанг. Ой, 6. 8. 8 штанг. таганская все включаем компрессор смотрим как с таким столбом воды будет выкидывать сейчас побольше столб воды будет скважина поглубже Пока бурлит. Ну вот, это уже выкидывает подземную воду. Столб воды у нас увеличился за счет глубины скважины. Вот теперь выкидывает компрессором, а когда стол маленькие, компрессором не выкидывает. Первый запуск перебуренной скважины на 1.50 Ага, труба начала падать. 32-я. По ней пошла вода, вот видно. Сейчас зуб поменяется. Все. Ага, пошла. Встречаем. Дубль номер два. Ой! слегка с рывками водонос еще не весь открылся но уже процентов 99 что напор не упадет выкидывать прям замечательно воды много рывки эти устаканятся обожмется раскачается все будет нормально Оп. Велосипедист на наушниках Все четко Сейчас мы наберем водички И проверим И вскипятим ее также Но вода такая же Один в один, хотя и прослойка глины была одно из редчайших мест где и чуть глубже за глиной вода такая же как правило глубже и за глиной вода уже да даже без глины без прослойки вода уже начинает желтеть здесь она светлая В прошлый раз той скважины когда набирали вода была желтоватая это песок давал такой оттенок желтенький здесь все идеально не видно ничего а там прям сразу. На дне уже была такая Змейка песочная Но так бывает Бывает Александр приступил К шахте Надо сейчас будет прокопать и завести Так, ну Смотрим, опа, капелюшка, но ну это стандартно. Ага, набирайте, это тоже скипите, кто там через черный луковатый. Ага, опа. Так, сейчас еще раз наберем, опа. Сейчас, сейчас, сейчас. Все, пускай отстаивается. Так, сейчас будем копать. Пока небольшой перекус. Небольшой перекус. Сейчас, секундочку, нам воду покажите. С новой скважины. Ну да, все идеально. Одно из мест, где. И на одном уровне без железа, и на втором уровне без железа. Замечательно. на вопрос не ответил. Открыл, закрыли. Открыли, закрыли, Это она вот. Открыли, закрыли, вот клапан, вот клапан иногда может не держать, и вода вся уйдет. Вы включите ее в розетку, она воды нету. Она работает, а вода не идет. Вот тогда надо будет заливать и заново закачивать, понимаете? Она уйдет, может, уйти, лучше, если свет вода. Вот. А так вообще, когда она всегда в розетке должна быть? Если клапан не сдержит, вот угодно ты, смотрите, здесь манометр. Ну то есть здесь везде давление, когда с водой. Uh -huh. Когда если клапан не сдержит, храм закрыт у вас, uh -huh. ну, там, допустим, ночью или днем, не... давление упадет, здесь манометр, это реле, она ее включит. Uh -huh. Сама. А если бывает, если нет, она его не включит. И она вода раз уйдет uh -huh. Вы включаете розетку, а воды нету, открываете не воды. Нет. Да, от до воды, при отключенном станции с uh -huh. Вот, не пластмассовая труба опускается, набирается водой. Uh -huh. Вот, видите, она опускается. Uh -huh. Да, да, да, да, да. Опускается. Это нормально, регулировки не надо. Вот это она Бам. отключиться. Да, вот, подключилось, все. Ну, Пользоваться только краном. Нужна вода? Угу. Открыли кран. Яма почти готова. Пойдем глянем, как там санек полы вскрыл с той стороны, станция у нас прокачивается, вода то есть, ой, мошка летит с этой речки, утеплитель купили. Глянь, чё он он там накопал? Да, подожди, уйди. дом разворотил. Я здесь пробуду, да, руковал, он взял. Вот, надо было ли ее скрывать. Ну вот она так пойдет. Вот, напротив. Ну, да. Вот, вот. Одноклонно буду бить туда. Все. Вот надо подождать немного здесь. Ага, встреча на Эльбе. Давай! Долбани! Да-да вот соединился уже. Ага. Вот она. А, вылезла ништяк. Все, соединились. Детские сердца. Так узнала мама. Моего отца. Все было? Вылазила из скважины. Когда горячий вот заливаешь? Да, можно вот полезно чуть-чуть. Начинает, да, да. Может вдоль ее лучше. Посмотри. Ну, а Но это не круто. как с крутым. Вот, видишь, полезно зараза. Чуть-чуть. Ну, да. да. Это все. Аккуратнее надо. Все все все. все, все, все, все, все, отлично. Сейчас вот так вот делаем мы. И что дальше? Посмотрим. В доме будет вода у вас. Бабушки. Ну, странно, да. Вы же нет. не с бабушкой живете. Кран у вас будет потом. Да, да. Теперь трубой ты пробивал. Завальцовал. Так, что у нас получилось? Станция стоит под полом. Это самое место поставится. Включаем воду. Пошла? Да, отлично, идет. Там. Отлично. Да. Воду. Все замечательно. Красотеще. Как зачистить все? Ну, сейчас чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, чистить, ну все, скважина закончена, работа закончена, здесь мы прикопали, положили урсу, утеплили, а до конца закапывать не будем, так как земля должна слежаться, а потом уже закопают сверху, бугорок небольшой сделают, бугорок небольшой сделают, весне он просядет и все будет четко. Но... Дня через 4, а то может быть и 5 еще можно будет, потому что она сядет. Ага, uh -huh, хорошо. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть не -чуть, uh -huh. И потом уже такой вот. вот, так вот можно. Uh -huh. Ну, короче, чем больше, тем лучше. Ну понятно. Боже, скоро, сколько стоит на камеру. Все, всего доброго вам. Еще раз низкий До свидания. До свидания. Всего хорошего. И вам хорошо. Удачи вам всего. Чем прекрасна абиссинская скважина. Скважина игла. По НД-32-й трубой, то, что ее можно завести в дом. То есть пробурить вот снаружи, если по каким-то причинам не получается в доме пробурить. И завести в дом с обсадной трубой уже сложнее. Так уже не сделаешь. Хотя в Энгельсе где-то мы так делали, но там, блин, заморочек много. Закапывать нельзя полностью трубу. Где-то у меня на канале ролик есть. Мы там заводили. Но это намного сложнее и менее эффективно. Здесь труба зашла в дом, закопалась. Сначала опустили воду. Убедили, что вода идет, только потом начали закапывать. А то некоторые закопают, а потом раскапывают. Вот чем прекрасна обесинская скважина, скважина-игла. В данном месте хочу напомнить, что так совпало, что на 7,5 метрах был водонос, и вода была хорошая. Не желтеет при кипячении. Это я, наверное, в ролике это показал. Вот, песок мелкий, песок шел с водичкой. Пришлось добурить до 12 метров, 11,5 а между этими слоями был была прослойка глины, водоупоры. Как правило, после глины начинается другая вода, но здесь все получилось идеально. На, на 11,5 такая же вода, хорошая, только водонос крупнее. Вода также не желтеет. На видео это показали мы. Так что вот таких мест мало, конечно. Как правило, чем глубже, тем вода желтеет сильнее, сильнее, сильнее. А здесь вода идентичная, что на семи с половиной потом прослойка глины и на одиннадцати с половиной так что здесь если бы на одиннадцати с половиной была желтая вода тогда пришлось бы нам ехать с другой сеткой более мелкой P56, шесть нейлоновую скорее всего ставить сюда и бурить уже с данной сеткой фильтр делать потому что ржавая вода потому что в тех местах где воду можно сделать не ржавую ну, добыть, добуриться. Лучше сделать не ржавую, нежели в крупном водоносе, но она будет ржавая. Надеюсь, смысл понятен. Все, выдвигаемся домой. На улице солнышко, все хорошо. Перчатки забрал. Нет, насосную станцию ей привезли. У нас, короче, мы хотели в доме ей сделать, а в доме не получилось. Объявление мы не даем. Мы ей яму, заводили пластиковую трубу в дом, утепляли чтобы она по... не тронет, я тебе я дам. Не не, не не не не она не тронет. А... Я понял. Объявление на бурение. На экран открывается у нее дома вода. Ну, это все ваше, да? Ну, это как? нет. Это насос так? покупать. Нет, насос. Только... Мы, мы просто привезли на, на свои деньги. Спасибо за просмотр данного видео. Я думаю, что оно было полезно. Если это так, то лайкайте его там, где вы его смотрите. Это будет хорошая обратная связь. Мы увидим, что эти видео для вас полезны. Прямо на экране вы видите большую...